Будущее базальной имплантации, давайте я объясню со своей точки зрения, могут ли обычные имплантаты использоваться на сегодняшний день, и ответ – нет, они больше не могут использоваться, потому что стратиджик имплант, базальная имплантация, доступны сегодня. Эти технологии лучше и быстрее, это их преимущество. Я бы сказал, что обычные имплантаты, двухэтапная имплантация, метод Олонфо, больше не лечебные стандарты. Они не должны использоваться нигде, разве что по определенным показаниям. Недостатком обычных имплантатов является то, что риск переимплантита очень высок. Больше 50% имплантатов вызывают переимплантит и, следовательно, выпадают из-за него. Следующий недостаток, конечно, для этих имплантатов – пациенты должны ждать несколько месяцев. Во многих случаях необходима костная пластика, а это связано с огромным количеством рисков, и к тому же, очень дорого. И, конечно, поэтому всем следует избегать этих имплантатов в любых случаях, когда это возможно. Раньше иметь какую-то альтернативу было невозможно. Но спустя 20 лет, сегодня мы ее имеем strategic стратиджик имплант, базальная имплантация. Мы не проводим остеоинтеграцию, потому что, с моей точки зрения, это больше не стандарт лечения, этот метод больше не должен использоваться. Благодаря моментальной фиксации имплантатов кости мы получаем результаты гораздо лучше. На сегодняшний день это невозможно преподавать в университетах, и мы в целом больше не обучаем остеоинтеграции. Это полностью устарело, никому не нужно обучаться астеоинтеграции, потому что нет необходимости пользоваться устаревшей технологией.